Итак, неделя очень мощная, в целом благоприятная. Очень ресурсный период, когда можно повернуть любую ситуацию в выгодную и полезную для себя сторону. Денежная новолуния 11 мая способствует улучшению финансового положения и обретению комфорта. Поставьте перед собой цели на месяц, работайте в направлении их реализации. И к концу мая вы сможете достичь удовлетворяющих результатов. Рекомендую посмотреть видео по этой теме, ссылка в закрепленном комментарии. С 14 мая по 28 июля Юпитер, планета Большого Счастья, движется по знаку своего управления, по рыбам. А потом снова на ретрофазе вернется в знак Водолея, чтобы с конца декабря 2021 на год войти в знак Рыбы. Венера уже перешла в знак Близнецы 9 мая. Что способствует более легкому установлению контактов? Вообще неделя благоприятна для сферы личных взаимоотношений. Хороший период для объяснений, бракосочетания, семейных торжеств. В эти дни можно исправить ошибки, добиться внимания желанного партнера. Далее по дням недели описание. У кого есть личные вопросы, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Итак. 10 мая, понедельник, убывающая Луна в Тельце в гармоничном аспекте с Марсом, в соединении с Ураном и напряженном аспекте с Сатурном. 29-й лунный день, которого многие боятся. Название у него суровое. День темной богини Гекаты. Но все гораздо проще и оптимистичнее. 29-й лунный день ⁇ это день перед новолунием. Луна слаба в этот день, снижен инстинкт самосохранения. Но зато уровень осознания достаточно высок. Повышенный самоконтроль поможет избежать неприятностей. За 29-ми лунными сутками закрепилась довольно-таки дурная слава. Дело в том, что энергия настолько мощная, что большинство людей просто не в силах с нею справиться. Как правило, 29-й лунный день завершает лунный цикл. 30 лунные сутки в лунном месяце бывают не всегда. А если и бывают, то длятся очень недолго. В этот раз будут 11 мая, несколько часов перед Новолунием. Таким образом, фактически 29 лунный день является финалом лунного месяца. 10 и 11 мая избегайте прогулок по неблагополучным районам города. Не ходите по темным улицам, не верьте никаким предложениям незнакомцев. Любая ситуация может обернуться серьезными неприятностями. На 29 лунные сутки приходится самый высокий процент несчастных случаев и аварий. Однако, при всей опасности данного периода не стоит зацикливаться на его негативных сторонах. Излишнее чувство страха, сомнения и обреченности само по себе является опасностью. Мы можем избежать многих неприятных ситуаций, если изменим свое отношение к происходящим событиям. Также это день пересмотра мотивов, духовного преображения, очищения авгиевых конюшен внутреннего мира. Мы живем определенными циклами. Самыми важными точками этих циклов считаются дни перед новолунием. Они являются наиболее благоприятными для человеческой души. Нужно войти в глубь себя, настроиться на свое подсознание и рассчитаться с предыдущим циклом расстаться с ошибками сделать выводы тот кто пройдет 29 лунные сутки с достоинством войдет в новый лунный цикл обновленным и измененным 11 мая вторник новолуние в тельце в 22 00 по киевскому времени перед этим событием с 5 утра 21 минуты до момента новолуния 30 лунный день который бывает нечасто как я выше уже сказала это энергетически мощный период более подробно о новолуние 11 мая вы можете узнать если посмотрите мое видео ссылка в закрепленном комментарии основные рекомендации на этот день следующие постарайтесь не начинать новых дел не подписывать новых документов старайтесь не брать не давать в долг не оформлять кредитов и иных долговых обязательств не поддавайтесь негативным эмоциям, не реагируйте на провокации со стороны, не совершайте необдуманных поступков, не принимайте импульсивных решений. Если вы чувствуете, что готовы сорваться, закройте глаза, совершите три глубоких вдоха, сконцентрируйтесь на ощущениях теплого и светлого потока, проникающего в грудь. После этого исчезнет желание выяснять отношения. Новолуние 11 мая будет в соединении с черной луной, поэтому стоит отнестись очень серьезно к тому, что происходит 10-11 и 11 мая. Геката в древнегреческой мифологии ⁇ покровительница подземного царства, повелительница черной луны. Уровень энергии может резко повыситься относительно нормального уровня. Связка новолуния с черной луной усиливает кармичность ситуации. То, что случится в ближайший лунный месяц, будет определять дальнейшее развитие внутренних и внешних событий. Следует иметь в виду, что перед новолунием, то есть в течение всего дня 11 мая, сильно возрастает вероятность возникновения различного рода конфликтов и ссор. И если вовремя не схватиться, то острая ситуация может перерасти во враждебные отношения на долгие годы. Друзья, у кого есть личные вопросы, возможно, вы в сложной ситуации и не знаете, как поступить, обращайтесь. Индивидуальная консультация будет полезна тем, кто хочет пробиться в сложных жизненных обстоятельствах и есть желание реализовать себя, несмотря ни на что. 12 мая, среда. Растущая Луна в Тельце до 15.42 по киевскому времени, после чего переходит знак Близнецы. Период Луны без курса с 15.23 до 15.42. В этот день Солнце в гармоничном аспекте с Нептуном, Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном, Марс в гармоничном аспекте с Ураном. Очень ресурсный день. Люди, стремящиеся реализоваться, получают возможности для продолжительного успеха. Будут благоприятными любые начинания, поездки, обучение любого рода, а также завязывание новых отношений. День благоприятен для делового планирования, контактов, переговоров, составления и подписания важных договоров и документов, сдачи проектов, зачетов, экзаменов. Хороший день для сделок купли-продажи, подписания соответствующих соглашений, оформления задатка. Удачно протекают визиты к начальству, влиятельным лицам, официальные органы. Прислушайтесь к совету пожилых людей и опытных специалистов. Полученная сегодня информация поможет выйти из ограничивающих обстоятельств. Обязательно пригодится в будущем. Будет способствовать продвижению по службе и обретению влияния. Попытки найти практичные долговременные решения будут успешными. Как и действия, связанные с общественными делами. 13 мая, четверг, растущая Луна в Близнецах в соединении с Венерой меркурием северным узлом порождает сильные эмоции связанные с ощущениями и воображением способствует развитию творческих талантов усиливается психическая чувствительность которая может развиваться в способность предсказывать тенденции будущего обращайте внимание на знаки прислушивайтесь к своей интуиции у многих сегодня психическая чувствительность отличается точностью, а впечатление — достоверностью. Луна обладает женской энергией и, получив импульс от северного узла, привносит положительные женские качества и способствует успеху в профессиях, которые связаны с женской сферой. Благоприятный день для работников индустрии красоты, дизайнеров моды. А также визажистов художников и танцоров 14 мая пятница растущая луна в близнецах период луны без курса с 13 52 до половины утра следующего дня в час 37 по киевскому времени юпитер входит в знак рыбы в знак своего управления а 28 июля вернется в знак водолея до конца декабря 2021 а потом на год войдет знак рыбы Вторая половина дня не подходит для начинаний, но для завершения работы, увольнения, взаимоотношений, вообще любых дел, благоприятное время. Прошлое отпускает. Негативные события забываются. Открываются новые благоприятные возможности. Ведь Юпитер, планета большого счастья, вошла в знак рыбы, где имеет статус второго управления. Прошлые события уже не сдерживают Просто еще раз напоминают о себе, чтобы пройденный материал жизни был закреплен получше, и прежде всего в личном эмоциональном восприятии. Рыбы – 12 знак зодиака. Этот знак является олицетворением безграничности. Когда Юпитер приходит в этот таинственный и поистине глубокий знак, в людях просыпаются вдохновение и хорошее воображение, доброта и сострадание, внимательность и духовность. В этот период открываются способности давать мудрые и дельные советы. А также нередко возникает желание заниматься благотворительностью. Более подробно об этом транзите в отдельном видео появится в ближайшие дни на моем YouTube-канале. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. 15 мая суббота растущая луна в раке в гармоничном аспекте с Юпитером усиливает чувство собственной значимости тянет к чему-то далекому престижному романтичному особенно благоприятно протекают отношения с родными и любимыми хороший день для приема иностранных гостей переговоров со спонсорами и влиятельными людьми могут открыться благоприятные перспективы которые важно разглядеть и не упустить ведь гармоничные аспекты Способствуют лени, порой хочется отдохнуть вместо того, чтобы воспользоваться благоприятным потенциалом и сделать какую-то важную работу. Могут открыться хорошие перспективы, которые важно разглядеть и не упустить. Налаживается финансовая сфера, возможны долгожданные денежные поступления. Благотворительность, оказанная в этот день, может принести вам пользу в дальнейшем. День благоприятен для деловой активности. Можно успешно решить издательские проблемы. Хороший день для запуска рекламы, да вообще для любой рекламной деятельности. Юпитер и Луна в сильных статусах. А это значит, что суббота – один из лучших дней недели. Используйте его благоприятный потенциал максимально. Планируйте самые важные дела на этот день. Однако при таких аспектах, как я выше уже сказала, люди склонны к ленинг из-за этого теряют шансы и возможности также многие склонны к перееданию в этот день поэтому есть риск перегрузить печень не подходит день для начала борьбы с лишним весом но это хорошее время для планирования беременности расширения семьи переезда улучшения жилищных условий совместные путешествия с семьей Романтическим партнерам пикники, участие в культурных или общественных мероприятиях надолго закрепит полученные позитивные эмоции. Благоприятные развивающие культурные беседы, занятия с детьми, удачно решаются денежные вопросы семьи. Возможен приезд дальних родственников или приход гостей. 16 мая воскресенье. Растущая луна в раке в соединении с Марсом. В гармоничном аспекте с Ураном. Очень неоднозначный день. Марс имеет статус падения. Рекомендую посмотреть мое видео об этом транзите. Ссылка в закрепленном комментарии. Неуправляемые эмоции, отсутствие терпения, капризность, раздражения, спешка могут надолго испортить отношения с окружающими и лишить благоприятных возможностей. Нервозность вызывает проблемы желудочно-кишечным трактом. Обостряются хронические заболевания желудка. Следите за питанием, исключите алкоголь, острую и вредную пищу. Некоторая непоследовательность в поступках, сбой в нормальном распорядке жизни говорит о том, что пора отдохнуть. Заняться личной жизнью, провести этот день в размышлениях, чтобы осознать свои истинные потребности и определиться с дальнейшими действиями. У женщин возникает потребность в любви, ярких эмоциях, острых ощущениях, сильных переживаниях. У мужчин снижается деловая активность, появляется некоторая расслабленность, заторможенность реакций. Но это хороший день для романтических встреч, интенсивных любовных отношений. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Буду признательна за репост. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми